Всем привет, с вами Шпак. Э, сейчас 2 часа ночи, у меня бессонница. Что-то приспичило мне поиграть в Old Plast. Ну что, я тут прошел, ну максимум минут 5 поиграл, а что с не хотелось. Ну что, нажимаем новую игру. Состояние, насилие, кровь, сексуальность, да, пошли в шопу. продолжить? продолжим. Ладно. Да. мы едем в психбольницу навестить друга короче друга будут звать например пусть будет эм, Витя мы едем к Вечку, короче все да Витёк, жди нас! Витёк кинул мне... Ну, по почте... Передал какую-то типа... Что с этой больницы происходит? Ну, это будем проверять. Сейчас, как раз, 1 апреля. Все, да. видеокамера документик меня зовут виктор башарин Б -б -б -б. все фигня ладно на о батареечки и камера видеокамера надеюсь видеокамера не на андроиде так нормас Ночной режим. Ну, опа, есть еще и ночной режим, по твою мать. Так, находимся да. с этой ебаной машины. <кх> и даму. Блять, да пролазь ты! Блять, этот звук мне нравится он мне шусь. Сильно. Очень не нравится. А, бежам. Опа! Башек! Блять, убежал. Ладно, сейчас догоним его. Закрыто, ладно. Обход. Так. О, дырка. Закрытая. Блять. Так, так, так, ладно. Окно. Лестница. Паркурр! <соспорядок> Залазим. Блять. Вот окно. Сука! Рубамиш, мы ржим, кровяша. Семесячная у кого-то походу. Най-ка хрень. Ничего все картины. Да, ладно, блять, О! Дверь! где вам эти Смотрите, какой телека. Больше, чем у меня дома, блядь. О, дверь. Ладно, валим по барику. Документик. нафиг. Оп, дверь закрылись. Ладно, надо валить. Блять, еще кровяшу. Сука. блять, Иди нахуй. Сука! башек стей! Закрываем дверь, иди в жопу. Нааа, ладно, лезем. В жизни бы я так не полез. Або если полез, тут вот тут жить я остался бы. башек, Блять, куда же ты бежишь? Оба Слазим Сука, ладно Блядь, о Ладно, оскроем двери Аааа, сука!!! Блядь! Ну вас нахуй У ху ху Блядь Сука У Ты гандон, понял? Понял? Да, блядь, мозгов нету, блядь. Ну ясен, оба. Жек, ладно, пошел в жопу. Валим отсюда. Блядь. Чебать. Андрей, что с тобой? Норма царапай в теле это, а! Ладно, не нахуй похож. Это херу поймешь. Ладно, валим отсюда. Ого! Нет, нет, не, не у. Блядь, валим. Так, удерживать. Сука. Башк, башк, башк. Башк, ты? Сука, а я же говорил, что батарейки на андроиде, блять. Блядь, камера на андроиде. Меняем. Короче батарейки Так тут где-то Башек был. Вот что у нас тут задачи. ничего. Не хочу дальше проверять. Закрыто. Боли однако отсюда. Башек, ааа, -а -а! сука, блять, я ты. Блять. Что? А кто ты тогда? Затехту, Я вижу, ты жизнь, Мужик, ты же не дохлый? Мужик, ты? Не хочу даже подходить. Ладно, бежим. Куда нам тут? Да, не. Туда я не пойду. не. Спасибо, не. А вот еще дверь есть. Твою мать, туда я точно не пойду. Xbox? Не, гасть хрень. Ладно. Здорово! Здорово! Еще свого друга, вы не видели, а? Ладно, ясно, не видели. О, выход! Мужики! Привет! Как вы? Я вас не трогаю, вы меня не трогаете. Валим отсюда по берегу. Валим. Ой, это Карточка. Карт доступа. Ладно. Ну. Закрыто, ясно. сука! Нахуй ты! нахуй Иди <свист> в жопу, а? Кого вырвать, блядь? Да нахуй, там что вырвало Валим нахер. Тут никого нету а сука там дохляк. Ну нахуй вас. Ладно. Тут, наверное, я и заканчиваю играть. Большой... Времени уже уже слишком пизно надо сейчас спать если еще засну блин ладно всем пока